Но нам важно всегда помнить то, с чего мы начали, нам важно помнить то, с чего мы оттолкнулись, очень важно, потому что приятие или неприятие той или иной стихии, приятное или неприятное ощущение, болезненность или благость телесная во многом предопределяют вашу восприимчивость или невосприимчивость к стихиям. В частности, неприятие или приятие той или иной стихии сделает. Безусловно, перекос, стихийный перекос в вашем сознании, а вот природный он вам или неприродный этот перекос наносит вам он пользу или напротив вред, это вы можете определить только лишь сами через свои собственные воспоминания, потому что опыт это единственный ключ, который дает вам понимание, это успешно или это неуспешно. Эта стихия дает вам силы для деяния или она вам ничего не дает и, напротив, только забирает. Но логика подсказывает, что не может сила забирать силу. Значит, за силу забирает что-то иное, какая-то информационная структура, эгрегориальное включение, которое говорит нет, ты от этой стихии силу брать не можешь, потому что я тебе это запрещаю, потому что это... Сила этой стихии, это моя релегатива. Я тебе ее продам за твое время. Я тебе ее продам за твои услуги, за твою верность, за твои деяния. Я тебе продам. Но зачем же покупать у ну, Грегора трига, грего, то, что вы имеете сами? Представьте себе, что у вас есть приусадебный участок, а на этом участке вдруг обнаружилось, То есть стоит лишь только приложить определенные усилия да, и сделать разработку собственного источника, просто узнать, как, вместо того, чтобы покупать нефтепродукты в три года, при наличии того, что у тебя есть источник. Да ладно, что там нефть, у тебя колодец есть, там вода есть. Да? Тебе не обязательно двигать в магазин покупать бутылированную, если у тебя присутствует свой собственный колодец. То есть если у тебя есть свой собственный ресурс, у тебя нет необходимости покупать, кому-то продукты, в которых совершенно нет необходимости при таком приобретении, но задача эгрегориальной системы сделать таким образом, чтобы вы либо не смогли разработать свое месторождение, либо просто не знали о нем. Поэтому стихии в человеческом мире представляют собой очень искаженную форму. И соответственно восприятие этих стихий тоже очень искаженную форму. Избавлять, избавлять себя от этого искажения мы будем завтра и, соответственно, послезавтра и впоследствии вы уже самостоятельны. А сегодня давайте просто проверим, а есть это искажение или нет. И если есть, дадим себе пищу для размышлений, дадим себе пищу для разума, чтобы понимать, а к чему это искажение привело и насколько оно природное или все-таки внедренное нам некими силами и системами, которые заинтересованы в том, чтобы мы с вами природными природное богатство покупали у сторонних. Ну что ж, ощущения и эмоции выделить не трудно будет. Да? По крайней мере, даже при отсутствии навыка дифференцировать и разделять, мы точно можем сказать, это были ощущения приятные или неприятные. У кого-то приятные, у кого-то не очень приятные. Да? Погруженность, вот очень важно погружаться в землю, не разотождествляя себя с ней, потому что в противном случае может возникнуть риск каустрофобии, когда ты в пещере сидишь да, и очень хочется оттуда вызваться. Негативные ощущения не породят позитивных мыслей и, конечно же, не будут способствовать правильному формированию опыта, так уж устроен человек. Но, тем не менее, воспоминания. Что они показали? Переживали ли когда-то подобные состояния? Они с чем были связаны? С успехом или не успехом? Не успехом. А кого с успехом? Видите, как замечательно, отлично. Вот всегда на стихию есть собственная реакция. Никогда не смотрите на соседа, смотрите только на себя. Одинакового стихийного сочетания не бывает ни у кого, абсолютно ни у кого. Потому что мы все в этом отношении глубочайшая индивидуальность. Стихия земли может не быть доминантной в вашем сознании, но если она не принимается совсем, то не принимаются и все качества этого мира и все элементы этого мира, в котором будет она как-нибудь проявлена. Как минимум свое физическое тело, как минимум материальное проявление чего бы то ни было в этом мире. Тело – это зло, говорят те, кто не принимает землю. Женщина это сосуд греха, говорят те, кто не принимает землю. Но земля это мать, это всё, что порождает, и всё, с чего мы кормимся. И мы сами есть суть, плоть от плоти, ее. Неприятие собственной матери на глубинном подсознательном уровне не будет давать возможность принимать ни свою родную, ни самую себя. Потому что каждая женщина, если мы говорим о женском неприятии, сама потенциальная мать, а может быть уже и реальная. Как можно не принимать себя в этом качестве, особенно если детки у тебя уже присутствуют. Да? Ужас. правда? Ненавидеть себя за то, что ты мать. Эффекты могут быть совершенно разнообразные, но ключ кроется именно в этом. Входит в тебя стихия, давая тебе усиление и мощь, и толчок к развитию, и толчок к силе. Или нет. А что было происходило с мыслями, они изменили свою скорость, да, они изменили свою скорость, наверняка не быстрее они стали, да? очень медленно, да? очень так вот еле-еле. И действительно, Земля это очень инертная, это очень плотная энергия, когда мы с вами будем изучать на, на следующем цикле наших лекций, будем изучать каждую стихию в отдельности и погружаться уже послойно. Да, исследовать каждый слой, вы увидите, что она очень ненавидна, она не способна на самостоятельные решения и поступки. Она лишь может принимать то, что ей дают, и сохранять в себе. При этом мнение ее, как вы сами понимаете, да, теми же самыми космическими богами в свое время спрашивалось не очень сильно, отсюда все проблемы. Но вот это состояние внутренней погруженности в утробу матери, оно с одной стороны дает состояние защищенности, а с другой стороны состояние возможности недеяний. Разрешено же, разрешено, для защищают защищают мамочка сама бегает. И вот это вот удивительное состояние инертности, оно с одной стороны хорошо, а с другой стороны для реальной жизни не позитивно. Но у каждого, опять же, свое воспоминание вам показали, связанное с успехом или неуспехом. Да? И вы обязательно себе должны это отметить. Двух состояний не бывает. Двух состояний не бывает. Но хуже, конечно, когда неприятие. Вот если у кого-то есть неприятие этой стихии, мы будем от него избавляться. И, возможно, вам придется именно над этой стихией потрудиться особо сильно. Да? Всякое бывает, но поверьте, у каждого человека, абсолютно у каждого, кто присутствует на этих занятиях, хотя бы с одной стихией всегда есть конфликт. Хоть какой-нибудь, но обязательно всегда есть конфликт. А конфликт этот в результате вырезит, конечно, неприятие каких-то форм жизни в этом мире. Вы знаете, вот так, с шорой на одном глазу. Здесь вижу, здесь не вижу. Здесь согласен я с этим миром, а здесь я категорически не согласен, потому что там энергетическая компонента стихии, которую я на дух не переношу, значительно больше, чем в любом другом объекте и явлении этого мира. Это называется жить в иллюзиях. Если мы чего-то не видим, это не значит, что его нет. Неприятие какого-то человека, неприятие какого-то явления мира, неприятие какого-то социального слоя. Да? Можно стремиться на какой-то высокий социальный уровень, но не предполагая о том, какая там стихийная компонента выше, но подсознание это знает прекрасно, какая, да? ты будешь стремиться туда и отталкиваться от него же. Потому что он тебе по природе неприемлем, а разум социальный очень хочет. И вот этот внутренний конфликт, который порождается состоянием и хочу, и нельзя. Сколько времени на него уходит, сколько жизненных ресурсов мы тратим, добиваясь того, что по сути можно исправить за неделю плотной работы. Вот этим и займемся. Я просто сейчас хочу, чтобы вы увидели проблему и осознали ее масштаб которая у вас будет возможность сегодня и завтра еще проанализировать, Мы с этого начнем еще на завтрашнее на занятие. Итак, давайте с этих же позиций исследуем стихию объема. Вот смотрите, у нас уже есть с чем сравнить. Первая стихия чисто женская, стихия инертная, стихия, заточенная на поглощение, на принятие, вторая стихия чисто мужская. заточены на экспансию, на внедрение, в том числе и грубое внедрение. Это два разных состояния, два разных воспоминания. В каком случае воспоминания хоть как-то относятся к успеху, к результативности, первому или во втором, У каждого свое, да? у каждого свое, а во втором, со второго, а там в первом. Это очень индивидуально, но смотрите, как интересно. Огонь стихия доминантная в этом мире, огонь стихия мужская. Она возбуждает качество покрыть собою все, до чего дотянусь. Если это качество проявлено, то социальная активность, скорее всего, будет нормальная и успешная потому что это залог конкурентной успешности, залог конкурентной устойчивости. Но если нет, значит, Земля возьмет свое, она скажет, инерция в нашем с тобой случае, инерция это самое главное. Плывем по течению, ждем, когда оно само рассосется. Может, ты может, нет. Вообще со временем рассасывается все, только вопросов этим рассоса не контролируешь. Ну вот. Важно для нас будет понимать, только лишь равновесие этих двух стихий дает нам право и доступа к изменению своего грикиального пространства. А значит личные, индивидуальные и осознанные отвязки и привязки к эгрегору. Личные и осознанные переоценки их идейности, которые они внедряют. Если хоть одна из стихий чуть-чуть доминирует над другой, эгрегоры получают над нами власть через эту доминанту. И нам с вами очень важно будет да, не сидеть на позициях огонь хорошо, земля плохо, земля плохо, огонь хорошо, или наоборот, да, а понимать, только при равновесии в магическом мире есть закон, закон равновесия. Если закон равновесия соблюдаются, то никакие Никакое давление на человека, на разум, на эгрегориальную систему, на любую структуру, которая соблюдает закон равновесия, высшими силами не производится, ибо зачем. Но если закон равновесия нарушается, то внешние обстоятельства, в том числе эгрегориальная система, абсолютно в своем праве внедрить в человека некие элементы и механизмы, которые будут это равновесие в нем компенсировать. Это называется эгрегориальное давление. Поэтому я вас мотивирую я вас мотивирую о том, что они должны быть равны, как бы вы ни относились к земле, как к элементу экспансии или как бы вы ни относились к Земле, как к силе инерции, они в сознании должны быть равны, не малы, а равны, они могут быть обе очень сильны, но равны друг другу, потому что если чуть-чуть будет доминанта одной над другой. Вы становитесь уязвимы. уязвимы, причем те, кто будет вас выравнивать, абсолютно в своем праве, потому что такой таком законе все должно соблюдать закон равновесия. Земля и огонь сейчас у вас проявлены, где-то эффекты по горизонтали выражены сильно, где-то не очень сильно. Так бывает, не волнуйтесь. Придет, она потом вернется. Пока возможно стоять в не вспоминать, да, не ощущать, не эмоционировать на ту или другую силу. И нам с вами придется это развивать, потому что та или иная стихия это всегда ресурс. Для человека, прежде всего, ресурс в ощущениях, в телесных ощущениях и эмоциях для человека это подсознательный ресурс. Возбудив в себе очень сильно эмоцию, человек способен на поступки, на которые в нормальном состоянии не способен никогда. И напротив, успокоив эмоцию там, где она неуместна, он способен, получает возможность завоевать те социальные позиции, где их можно завоевать только с холодной головой. А значит, собственное управление эмоциями, и ощущения через силу, стихии представляется для нас, очень Возможно. Но сейчас вы рисуете себе карту, карту своего собственного первичного диагноза, так сказать, амбулаторная карта, которая, которую видите, понятно, будете только вы, она больше никого кроме вас не интересует, но анализ этой карты крайне интересен. Он покажет все свои слабые и сильные стороны, он покажет вам причину собственной успешности и неуспешности. Давайте попробуем исследовать воду. По поводу воды хочется сказать два отдельных слова. Она связана у нас с астральным телом, соответственно с манипулой чакры, связана с таким понятием как будущее. Есть определенная категория литературы, которая сейчас появилась в достаточно большом количестве, где вода и воздух определяются не так, как в нашей традиции, поскольку мы работаем в западноевропейской, кельтской традиции, мы как бы с этой позиции. Да? А есть позиции, скажем так, восточные, которые определяют воду как прошлое, а воздух как будущее. Ну, можно так сказать, да? они смотрят с другой стороны. Им оттуда видно так. А вообще для того, чтобы разобраться в этом вопросе, нам поможет Элементарное знание науки, элементарное знание физики и закон энтропии, который говорит, всё в этом мире стремится, ну, люди мудрые, к чему, хаосу или в порядке? хаосу, Всё стремится к хаосу, под порядка к хаосу идет развитие системы. Значит, течение времени и развитие системы из прошлого в будущее идет от воздуха к воде и никак иначе. И наши давние, давние не очень мытые, но очень мудрые прачвы да, знали об этом очень хорошо. Вода это то, к чему мы стремимся. Из хаоса пришли, в хаос приведн, первозданный хаос. С него началось творение, им же всё и закончится. Итак, вода связана у нас с будущим, вода связана у нас с эмоциями и с хаотическим состоянием сознания. Особенность воды точно такие же, как и земли, немножко иного качества, но принцип тот же, инертность. Но если в земле инертность статичная, то здесь инертность динамичная. Ты погружаешься в пространство воды и она тебе влетет, как камушек, как гальку. ли камуша ракушка бороться с приливной волной, только в том случае, если у нее вес достаточно. А так нет, если вес недостаточный, ее подхватывает этот поток и несет в том направлении, которое котором самка считает нужным. А как чувствовать себя, если ты даже не камушек, ты капель, среди капель себе подобных, сможешь ли ты сохранить свою самодостаточность, сможешь ли ты сохранить свою самоидентификацию, не раствориться в этом процессе вообще в чужих эмоциях, в чужих чувствах. Вот это и покажет нам вода. Сила динамической инерции. В отличие от... Она точно так же, как и женская стихия, и обладает поглощающими характеристиками. То есть она способна все в себя вобрать, растворить в себе, но не сохраняя в целостности. Если земля сохраняет в целостности структуру, то вода ее растворяет. Вода лишает какой бы то ни было индивидуальности все, что в нее попало. Сохранить индивидуальность это большая задача, давайте попробуем посмотреть, как чувствует себя ваша индивидуальность, растворяясь в общем объеме воды, эмоций. Давайте попробуем это осознать, это еще одно ощущение, третье, да? оно не похоже на первые два. Не более или менее как-то возможно на первое, да, именно ощущение энергии. Но не более того, потому что здесь энергия, как уже было сказано, не статичная, а значит и эффекты она будет давать совсем нее. Воспоминания покажут. Это воспоминание удачи или неудачи, это воспоминание успеха или неуспеха. Человек... Да, вот именно что, о чем ты вы знаете вообще? Вы да? по течению, как можно понять это? Да? И тем не менее, это один из методов достижения результата, как говорят китайцы, да? сиди на берегу и жди, когда труп врага проплывет сам. Это вот как раз именно то самое состояние, созерцаю текущую воду. Для кого-то этот алгоритм успешный, а для кого-то нет. Почему мы концентрируем внимание на успехе? Потому что это очень важно для человека. Права зарабатываются на успехе. Права не зарабатываются на удаче. Удача лишь тебя приведет к успеху. и быстрее, либо позже. Но успех сам по себе – это ключевая фиксация твоих прав. Собственно говоря, каждый за эти и пришел сюда в той или иной степени укрепить, развитие, или приобрести какие-то определенные права. Прожить жизнь, плывя по течению, можно лишь только в одном случае, если этот механизм, если этот нерв действительно приводит к успеху, а если нет, и возможно не во всех случаях. Но важно другое, как долго получалось позволить своему сознанию не раствориться. С одной стороны, это хорошо, ты всегда в инерции будешь понимать о том, что ты индивидуальность. Но с другой стороны, невозможность раствориться не даст взять в качестве собственного ресурса инертное движение общей массы людей. Они могут сэкономить силы, они могут довести тебя кратчайшим путем до результата, если ты позволишь им себя нести. А так получается, ты сопротивляешься. Да? И, соответственно, этой силой, эмоцией, общим эмоцией, потоком, общей эмоциональной силы ты пользоваться не можешь. Элементарно. Да? Как это на практике выглядит? Есть такое понятие, например, как мода. Да? Вот модно становится что-то в этом мире. Это значит, что все эмоции направлены в одном направлении. Если ты улавливаешь, что модно, ты позволяешь себя этому потоку подхватить и довести до результата а не идя против течения не разговариваешь, что это не модно, это не должно быть, это полное безобразие. Соответственно, ты идешь поперек течения и до успеха не доходишь, потому что ты сопротивляешься. Да, ты сохранил свою индивидуальность, да, ты сохранил свою самость, но и только. Если это не стоит для тебя сейчас ключевая задача, то такой метод может быть неэффективен. Важно. Не раствориться или не раствориться в этой воде, важно уметь делать и то и другое, растворившись, в одно мгновение себя собрать назад, когда ты дошел до результата. То есть позволить общей силы инертной, инертного потока чужих людских эмоций донести тебя до результата, тогда когда ты время экономишь, ты сам не гребешь по этому потоку, ты как щепочка тебя донесло, ты вспомнишь эту ты щепочка и вышел на берег а не капли. Я понятно объясняю, моя Григория Ясная. Да? То есть что такое умение раствориться в общей массе воды? Это показать эмоциональному пространству я свой, поделить со мной своей силой, потому что я свой и взять эту силу, вобрать одномоментно силу людского ресурса, бешеного ресурса эмоционального потока. Который тебя сам донесет твою идею, в смысле, не тебя как тело, а твою идею. Ты ее только туда закидываешь, он ее сам донес в будущее, туда, куда тебе надо. И тебе не приходится бороться с ветряными мельницами. Вот что такое уметь взять силу эмоций и инерцию воды. Да, как это в современном мире называется? Да чувствовать конъюнктуру рынка, грубо говоря, выражаясь пользоваться уже сформированным потоком. Люди всегда будут устремлять свои эмоции куда-то. Если ты это понимаешь, чувствуешь и умеешь это предвидеть, то ты к результату дойдешь первый. А если самое главное это сохранить себя в собственной самости, то этим ресурсом, по крайней мере, ты пользоваться точно не сможешь. Опять же, мы сейчас говорим не столько о социальной успешности. Потому что это всего лишь эффект, который проявляется в этом мире успешности внутренней, всего лишь эффект, как зеркало. Мы говорим о том, насколько эта стихия является приемлемой или неприемлемой для твоего сознания, она тебя может питать или не может, или тебе приходится постоянно ею жертвовать в угоду чему-то остальному. Ведь стихия это инертная, она женская, она подразумевает согласие с происходящим. То есть если такая мода, окей, такая мода, все нормально, мы пользуемся этим эффектом, мы не говорим, какая ужасная мода, давайте ее изменим, да? какая страшная несправедливая ситуация, давайте ее изменим, нет, мы пользуем ситуацию такой, какая она есть, из любой, извлекая выгоду и ресурсов. Если это качество есть, то здесь будет. Успешность, потому что использовать уже сформированные готовые временные потоки значительно дешевле и проще, чем вкладывать в достижение успеха свой собственный, единственный жизненный поток, который называется жизненная сила, своя судьба. Твоей судьбы, твоего отведенного тебе времени на результат может не хватить. Просто не хватит, всю жизнь будешь добиваться. Но если воспользоваться чужим временным ресурсом, то ты значительно сильнее сэкономишь себе время, значительно сэкономишь возможности. Представьте себе, что вы ученый, который разрабатывает какую-то теорию, какой разрабатывает какой-то какой закон. Да? Достаточно большой объемный усилия значительно сократятся, если тебе будет кто-то помогать. А если ты опираешься на уже готовые разработанные данные, то еще быстрее сокращаешь свое движение по маршруту и так далее. И если ты понимаешь и соглашаешься с тем, что это все есть природа, и пользуешься силами природы, то движение по, по пути к успеху в твоем направлении становится еще быстрее. Вот Пользоваться инерцией, созданной другими людьми, это великое искусство, называется оно управление чужими эмоциями. не начало управления чужими эмоциями, когда ты только их, только их берешь и учишься понимать потоки, как они идут. От какого камешка к какому камешку, куда они завернут, предпущать, куда они завернут завтра и почему. Это чувствовать эти потоки, чувствовать их. Такое состояние, врожденное состояние, чувствовать чужие эмоции и уметь этим пользоваться называется эмпатия. Врожденная эмпатия величайший дар крайне редко встречается, очень редко встречается. Всем прочим типа нас с вами, приходится их это качество вырабатывать, и ключ его лежит в стихии вода. Эффекты свои вы записали. Ну что ж, теперь тогда уже воздух. Да? Стихия, в отличие воды, мужская, имеет прямое воздействие на воду их совокупное взаимодействие образует время, течение времени, которое идет из прошлого в будущее, движком этого процесса становится Воздух, то есть информационные, информационные потоки, идущие из будущего. Кто управляет прошлым, тот управляет будущим. И причина это как раз кроется в доминате Воздуха в нашем мире. Кто владеет Воздухом? тот владеет историей, то есть в прошлом. Мужская стихия, а значит, более агрессивная, она уже не инертная, чем женская стихия. Какая же здесь особенность? Очень приличная особенность. Дело в том, что стихия воздуха, проявленная по ментальному телу, показывает, все все иные стихии они имели отношение под сознанием а соответственно воздействие на энергетический пласт психики. Но воздух поднимается и управляет всеми этими стихиями, поднимая человека его точку сборки, его разум на уровень сознания, там где информационная компонента становится выше. В тот момент, когда разум человека переходит из состояния воды в состояние воздуха, раз и рождение. Здравствуй, выход из материнской утробы. вот в этот момент меняется его природа, и состояние приобщения к чему-то, что давало состояние воды, в данном случае, если брать ту же аналогию с материнской утробой, мы с ней через воду были одним и тем же, то выйдя в состояние воздуха, человеческое существо, его разум, его душа получает состояние одиночества, он отрывается от своей основы, меняется природа из воды в воздух, обратно вернуться, уже нельзя, обратно себя в материнскую трубу не затолкаешь. И один раз вдохнуть воздуха, водой дышать уже не сможешь. Таким образом переход в воздух всегда является основанием некой маленькой смерти. Она жизнь, но она же и маленькая смерть, когда ты теряешь связи со своей основой. И вот воздух ⁇ это согласие и неизбежное принятие как факта, что ты теперь один, потому что все остальные родственники, земля, огонь и вода, остались внизу, на уровне подсознания. И обратно вернуться уже невозможно. Что может противопоставить воздух? такой общему объему семейства, земля, огонь, вода, что может противопоставить воздух, а только собственную власть, только собственную силу управления. И значит в своей слабости состояние воздуха обязано найти силу, в чем состояние слабости воздуха, В воторленность в одиночестве, значит в нем же надо искать силу в одиночестве. Давайте, Попробуем пережить это первичное состояние осознания собственного одиночества не в иллюзии, а в реале. И посмотреть, что происходит в этом отношении наше сознание. Готово ли оно принимать такое состояние, готово ли оно войти в него. И вот воздух показал вам четвертое состояние, которое естественно отлично от всех предыдущих трех. Прежде всего осознание за истинную свободу платить придется изменения, тотальным изменением своей же собственной природы. Но коль уж вы здесь, вы знаете, на что вы идете, коль уж вы здесь пришли изучать стихии никак метод по переживанию какие-то ощущения, да, это, это вам подарит любая другая школа, кроме нашей. А мы все-таки здесь пока еще говорим о том, что у нас магическая школа, пока еще. Это значит, что мы достигаем эффектов немножко более глубоких. Выйдя однажды на этот уровень, на уровень свободы, надо понимать, что этот билет в один конец обратно не отыграешь. И недаром все магические школы настаивают и говорят, вся магия начинается с ментала. Вся магия начинается с соблазения воздуха, а всё почему? Потому что для того, чтобы пойти по этому пути, надо оторваться от энергии массы. Настолько это тяжело, вы скажете сами себе. Все хотят свободы, пока не узнают, что это такое. Но узнав однажды, знаете, это, это, это, не, это не тест, это не аттракцион. Ты если сюда выходишь на этот уровень, то ты обратно уже вернуться не можешь. Ты говоришь, я попробовать? нет. Надо знать, что дальше делать. Да, ради да. Зачем тебе нужна эта свобода? Чтобы не подменять понятия, надо сразу понимать, свобода это не вседозволенность, свобода это отсутствие лишних связей. Пиши. Так, если мы говорим многих, это вообще о всяких, <смех> постоянных. Вот. Но это у нас еще впереди. Итак, смотрите, четыре стихии, четыре разные состояния, разные, разные. что-то приводило к успеху что-то не приводило к успеху, что-то подрывало основу идея, что-то наоборот выстраивало какой-то фундамент под ногами, да? И можем, конечно, если бы мы говорили об успешности в человеческом мире, мы бы сейчас, конечно, сделали упор в большей степени на стихии воздуха. Да, одиночество, да, социальная оторванность, да, тебе никто не нужен, потому что ты один сам, сам но ты легче, и ты можешь всего добиться. Для социальной успешности да, воздух должен быть доминантным. Но мы говорим о магии, а магия выставляет совсем другой закон. Она говорит, все должно быть равновесно. Вот так вот. Да, и пойми ее, как хочешь. Но, тем не менее, нам надо будет научиться ее понимать и приводить в соответствие разные стихии. И поверьте, если вы сумеете сделать их равновесными, сумеете в своем сознании, то сделать доминантным какую-то одну, в том числе и в другую, вообще не состоит туда. Потому что сделать их равновесными, это тяжелее всего. Вот именно тяжелым мы с вами и займемся.